欢迎大家来到我们凤凰三学院的直播间我是你们的好朋友夏欣云那么近期给大家在网上传递了很多中医的手法以及中医的治检方法 и, как вы уже знаете, да, действительно мы uh, с вами в прямых эфирах рассматриваем огромное количество информации. Uh, по традиционной китайской медицине рассматриваем различного рода техники. И и действительно, в наших прямых эфирах мы также еще рассказываем о биоэнерговом рассказываем о тех техниках, которые могут быть использованы с этим прибором. И вы для себя действительно получаете еще больше информации, узнаете еще больше из наших прямых эфиров. Вот точно так же и сегодня, сегодня состоится очередной прямой эфир, который посвящен следующей теме ⁇ это забота о здоровье позвоночника. Uh, на самом деле, это очень важная тема, потому что поддержание uh, позвоночника помогает нам, uh, собственно, uh, поддерживать в комплексе uh, uh, хорошее состояние uh, нашего организма. И почему мы, собственно, сегодня об этом расскажем и рассмотрим эту тему более детально. очень и как вы знаете, действительно позвоночник это своего рода такая система в нашем организме. Она является очень важной частью нашего организма. Почему? Потому что человек может находиться в вертикальном положении, может прямо ходить благодаря, собственно, этой самой системе, благодаря позвоночнику, который является, собственно, такой опорой и средством поддержания нашего тела. И, конечно же, да, когда есть своего рода какие-то там травмы, э, повреждения позвоночника э, или другие какие-то проблемы, связанные с позвоночником, при этом они не решаются вовремя, э, да, то в результате чего действительно э, Позвоночник может претерпевать различного рода патологическим э, изменениям и э, ситуация может э, ухудшаться и усугубляться последствиям. Uh -huh. uh, и uh, позвоночник, мы сказали, что позвоночник является непосредственно опорой, да? нашего тела. И вместе uh, с тем позвоночник uh, как система является очень важной uh, частью именно нервной системы. И через позвоночник uh, проходит у нас uh, спинной мозг. <реклама> В традиционной китайской медицине э, есть еще такая дополнительная, скажем так, информация к предыдущей, что э, позвоночник это то место, опять-таки, через которое проходит задний средний э, меридиан Дума. Задний средний меридиан Думы, мы знаем, это олицетворение янской энергии в нашем организме. И соответственно, этот задний срединный меридиан, он является тем э, каналом, по которому и циркулирует вот эта самая янская энергия или э, янская ци. Поэтому от того здоров наш позвоночник э, или нет, будет зависеть в принципе очень много, например, как то, э, как будет циркулировать энергия инь и ян, Uh, собственно, по нашему организму. Будет ли она циркулировать нормализированно, то есть да, беспрепятственно, нормально, uh, или нет. Поэтому, опять-таки, здоровый позвоночник в этом плане тоже очень важен. So, uh, Поэтому, конечно же, очень важно поддерживать состояние здоровья uh, и uh, стараться опять-таки, предотвращать появление различного рода проблем и заболеваний. <音> 我们很多朋友都会在谈起脊柱的问题，说：“哎呀，我的脊柱不太好，引起了我的呃脊柱侧弯、腰间盘突出、肩胛背疼痛以及腿部发麻等等现象。” И <音> о, насколько часто в этоходит относительно позвоночника, люди чаще всего о каких вопросах, о каких проблемах говорят, да? Ой, там какая-то проблема у меня с, шеей, с шейным отделом, да, как-то шея побаливает, или там у меня грыжа э, поясничного межпозвонкового диска, э, или там поясница болит и так далее. То есть вот подобного рода проблемы э, чаще всего в первую очередь возникают у людей при, э, фра, при услышанной фразе да, позвоночник. Но на самом деле, хотелось бы сказать, действительно, как бы роль позвоночника важна не только вот относительно вот этих проблем, которых мы описали выше. Позвоночник – это опора нашего организма. Позвоночник – это важная часть нервной системы организма человека. И мы все знаем, да, что позвоночник, если по-простому говорить, он, условно говоря, соединен просто сотнями, тысячами нитей с разными частями нашего тела и с разными внутренними органами. 那据医学数据统计显示啊，我们经常会遇见的过敏、贫血、糖尿病以及更年期、更年期静脉曲张这些病有五百多种，都可以通过脊柱来进行调理和帮助康复。И, согласно <音> вот медицинской статистике, такие проблемы, например, как, Аллергия, как анемия, даже как сахарный диабет или uh, uh, при климаксе, либо же при варикозном расширении вен, то есть таких проблем более чем 50, то есть более чем 50 uh, uh, различного рода заболеваний uh, могут иметь значительное облегчение посредством работы с позвоночником, то есть через позвоночник. И uh, позвоночник он состоит у нас uh, из uh, позвонков, да? uh, Соответственно, это шейные позвонки, это грудные позвонки, это поясничные позвонки, крестовые позвонки, uh, и uh, копчиковый позвонок. И действительно на самом деле то каким образом то есть каждый вот этот сегмент да, который мы выше псал он имеет непосредственное отношение опять-таки тоже к разным частям нашего тела и соответственно человек может испытывать те или иные проявления в зависимости от разных ситуаций которые мы в дальнейшем с вами рассмотрим <говорит> И мы вот с вами поговорим опять-таки непосредственно о том, какие человек может испытывать ощущения, какие могут быть проявления в зависимости там, вот, от проблем с тем или иным сегментом нашего позвоночника. Итак, дорогие друзья, давайте мы сейчас с вами взглянем на вот эту картинку, которую нам показывает э, наш специалист. Обратите внимание на то, что здесь идет разделение на э, сегменты. То есть это э, сегмент шейных позвонков, сегмент э, позвон... грудных позвонков, поясничных позвонков, э, крестовых э, э, и э, копчиковых. И uh, хотелось бы сказать, что uh, бывают такие ситуации, да, из-за различного рода острых или каких-то хронических uh, травм, uh, может быть, воздействие на позвонки того или иного сегмента, в результате чего, uh, из-за вот этого воздействия, человек может испытывать uh, определенного рода проявления, неприятные ощущения и так далее. Uh, ну и uh, сперва давайте мы uh, перейдем непосредственно к шейному отделу, к шейным позвонкам. И вот, соответственно, да, опять-таки, когда uh, были какие-то там травмы или нарушения в работе позвонков шейного отдела, с чем человек может столкнуться, давайте рассмотрим. Итак, если мы говорим о э, непосредственно первом позвонке шейного отдела, то человек может испытывать да, э, головные боли, э, мигрени, э, бессонницу, астму, проблемы с давлением, э, недостаточность мозгового кровообращения. Если же были какие-то проблемы, опять-таки, тоже с, шейными, с шейным отделом, но именно уже со вторым позвонком, то как это проявляется? Это проявляется в головной боли, в бессоннице, в астме, в сухости глаз, в шуме в ушах, в тахикардии может случаться. То есть вот эти проявления могут быть у человека, он может с ним сталкиваться. <просы> Uh, если же да, какие-то нарушения по работе уже третьего позвонка uh, в шейном отделе то человек может сталкиваться опять-таки с головокружением с мигрениями, с шейно- ключевым синдромом Uh, если это же четвертый uh, позвонок шейного отдела, то uh, человек может сталкиваться с ощущением онемения в uh, руках, uh, с периартритом плеча, с растяжением шейных жил. Uh -huh. Дальше, если это пятый uh, позвонок, uh, то uh, здесь человек может сталкиваться с аритмией, uh, uh, с ощущением, опять-таки, uh, вот, в области uh, плеч, в области рук. Uh, далее, uh, если говорить о следующем позвонке, а uh, уже это шестой по счету, то может возникать, могут возникать колебания артериального давления. То есть, например, uh, давление нестабильное в каком плане? То высокое может быть, то низкое может быть, да. Также uh, человек может uh, испытывать болевые ощущения в области uh, плечи, uh, ощущения онемения uh, также в uh, пальцах, рук. 如果说你的食指产生发麻那屏幕前的朋友那你应该知道你是第六节颈椎压迫到神经了 и, соответственно, очень такой яркий пример того, что есть какой-то зажим именно в шестом позвонке шейного отдела, это то, что у нас может не иметь указательный палец. Поэтому, если вы, собственно, замечаете за собой такое, то также нужно на это обратить внимание. То есть, скорее всего, точнее, здесь проблема может таиться в зажиме нервных окончаний именно в шестом шейном позвонке. 第七节的话会容易产生什么呢胸闷气短第四个指头和第五个指头所产生手指发麻的现象 если же у нас э, есть какие-то э, нарушения по работе седьмого шейного позвонка, то человек может испытывать чувство стеснения в груди, как будто бы не хватает воздуха, да, не хватает кислорода, как мы говорим. А также четвертый и пятый палец, это, соответственно, безымянный и мизинчик, у нас могут испытывать ощущения, а не менее какие-то, да, э, тоже дискомфортные ощущения. Именно вот четвертый и пятый, то есть безымянный мизинец, ощущения а не менее. 不同的慢性和急性的损伤会引发松椎每一块所产生什么样的病痛呢接下来老师也会一一的给大家讲解 Uh, собственно, сейчас мы обсудили позвонки самого шейного отдела, сейчас мы перейдем к uh, позвонкам уже uh, грудного отдела и опять-таки поговорим, uh, какие проявления человек может испытывать из-за каких-то острых или uh, хронических uh, травм на тот, uh, связанный с тем или иным позвонком уже грудного отдела. Uh -huh. Если говорить о первом, оде... первом позвонке грудного отдела, то здесь человек может испытывать ощущение одышки, какой-то вот дискомфорт да, в этом плане, то есть не хватает воздуха человеку. Даже может быть как аритмия. Если говорить о позвонке втором, то uh, здесь тоже человек может испытывать um, ощущение дискомфорта в области груди и uh, одышку. Шум uh, uh, дальше, грудной отдел uh, третий позвонок. Uh, здесь могут возникать различные uh, легочные и uh, бронхиальные симптомы. И такие люди uh, вот они чаще всего страдают uh, какими то простудными заболеваниями. Дальше, если говорить уже о четвертом позвонке грудного отдела, то здесь человек также может испытывать ощущение боли, но уже в области не только груди, но и области спины, также человек может испытывать удушья в груди и ощущение вот когда Тяжело дышать. Uh, если это uh, проблемы с uh, пятым позвонком uh, грудного отдела, то человек может испытывать uh, ощущение горечи во рту, uh, у него может, может появляться низкое давление, да, и гастропаузм. А если это uh, шестой позвонок грудного отдела, то здесь человек может сталкиваться с болью в uh, груди, с несварением желудка. Uh uh, седьмой uh, позвонок грудного отдела, то человек может столкнуться с uh, даже язвами желудка. Язвами желудка. Uh, восьмой uh, грудной позвонок, то здесь uh, может человек испытывает uh, снижение uh, иммунитета, то есть ухудшение иммунной системы. 9 фарфан, мяу, uh, далее девятый uh, позвонок грудного отдела. Человек может испытывать uh, снижение функции почек. Uh, у человека может появляться мутная uh, урина, может нарушаться мочеиспускание. Uh, дальше 10 грудной позвонок здесь у нас снижение функции почек может быть и uh, снижение половой функции. Uh, 11. Uh, грудной позвонок здесь человек может и uh, здесь человек может столкнуться с uh, уретритом. Uh, далее uh, 12 uh, грудной позвонок, и здесь человек может столкнуться с ощущением uh, болевым уже в области живота. Uh, также человеком может обладать uh, синдром так называемой хронической усталости. Uh, друзья, мы с вами сейчас рассмотрели вот, uh, грудной сегмент, теперь переходим к поясничному сегменту. И здесь у нас uh, первый позвонок, uh, и, uh, соответственно, здесь какие могут быть проявления. Это и диарея, и, um, наоборот, uh, запоры, боль в нижней части живота, боль в поясничной части. Далее, если это второй позвонок, да, соответственно, этого же поясничного отдела, то здесь такая ломающая, тянущая боль в области поясницы, может быть, а, может также снижаться половая функция. Если это третий позвонок уже да, в этом отделе, то у человека может наблюдаться воспаление мочевого пузыря, нарушение менструального цикла может быть и ощущение какой-то вот знаете бессилия в области поясницы коленных суставов Угу. Четвертый позвонок уже опять-таки в поясничном отделе. Здесь человек может испытывать боли в седалищном нерве, учащенное мочеиспускание или, наоборот, когда вот человек хочет пойти в туалет, но у него урины выделяется немного. То есть, да, проблемы, какие-то сложности непосредственно с самим мочевыделительным процессом, мочеиспусканием. Uh, дальше, uh, пятый uh, позвонок – это ощущение онемения uh, и боли в области uh, ног. <говор> Uh, ну и, конечно же, опять-таки, очень важно uh, в общем и целом обращать внимание на здоровье позвоночника, потому что uh, действительно вы видите, какие uh, с чем мы можем сталкиваться, может быть боль и в шее, и в руках, и в спине и так далее. Функциональные心脏病、胃肠紊乱以及腰腿疼痛、腰间盘突出、椎管狭窄。呃，这个是哪一个老师？就在上面。Uh -huh. 嗯, 现在说一下, 啊, 啊, 头晕, <coughs> итак теперь давайте мы uh, несколько обобщим. Скажем тогда, то, вот есть различного рода острые и хронические Uh, травмы каким образом они могут повлиять на тот или иной сегмент собственно если мы говорим ожуда uh, если мы говорим о шейном отделе то человек может испытывать uh, головную боль головокружение боль в области шеи ограничение подвижности и ощущения не в области uh, рук uh, далее вот эти самые же острые и хронические э, э, травмы э, в том или ином сегменте, э, сейчас мы поговорим уже о грудном сегменте, могут э, приводить к следующим проявлениям. То есть первое – это ощущение ломоты, но ноющей боли в области э, плеч, в области э, спины, э, проблемы с дыхательной системой, проблемы с дыханием, возможно, э, э, вопросы по работе сердца э, и... Э, определенный сбой в желчном и желудочном тракте. Yowen это uh -huh. Дальше, те же самые травмы приводить к появлению. Это может приводить к Это случается с позвонками же Это поясничном отделе то человек может испытывать и uh, ощущение боли может пояснице в ногах Это также человек может столкнуться с грыжей поясничного межпозвонкового диска. <на> и вот подобного рода проявлениям мы сегодня хотим показать вам технику и также рассказать, какую продукцию можно применять. ,抓紧 Поэтому, дорогие друзья, э, оставайтесь с нами в прямом эфире, э, если есть возможность, напишите сообщение или как-то созвонитесь со своими друзьями знакомыми если эта информация интересна то пожалуйста пусть присоединяется я думаю в любом случае это будет очень полезно наши эфиры как можно вначале говорили не сохраняются поэтому пожалуйста все внимание вот сейчас к нашему прямому эфиру а Итак, дорогие друзья, первым делом мы поговорим о рекомендуемой продукции, да? то есть э, есть продукция, первое это э, утро, Соответственно, здесь один флакон эликсира три драгоценности. Еще раз, утро один флакон эликсира три драгоценности. Uh, дальше кальций Хайджалгай, это три uh, капсулы. Uh, и uh, Сюэ Чинфу, две капсулы. Еще раз, один эликсир три драгоценности, это мы про утро говорим, да. Три капсулы Хайджалгай и две uh, капсулы uh, Сюэ Чинфу. 三宝口腐液移植海藻盖三粒血清浮两粒中午海藻盖三粒血清浮两粒 是吗? ok 好好接下来是海藻盖三粒海藻盖三粒血清浮两粒接下来是海藻盖三粒血清浮两粒血清浮两粒没有好晚上 三宝口服液一支，海藻钙三粒，血清敷两粒。И вечер, mm соответственно, -hmm. это mm эликсир -hmm. три драгоценности, один флакон, капсулы хайцзяогай три капсулы и две капсулы сюэчэнфу。对于骨骼疼痛和肌肉疼痛的部位的话呢，建议大家早中晚涂抹能量丸三次。 и, соответственно, относительно тех мест, где человек испытывает болевые ощущения, то есть, например, это мышцы или же в область кости где-то в какой-то стороне болят, соответственно, утро, день и вечер необходимо наносить энергетический бальзам. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы с вами uh, рассмотрим uh, технику, uh, которая направлена на поддержание uh, здоровья uh, позвоночника. Дорогие друзья, давайте быстренько, если вдруг еще есть возможность дозвониться до своих друзей, до своих знакомых, приглашайте их посмотреть технику, которую сейчас будет демонстрировать наш специалист. Действительно, другой возможности не будет, это только прямой эфир, вот, чтобы потом не было такой ситуации, что о, я так хотел, так хотел посмотреть эту технику, так хотел познакомиться с этой техникой, но вот не получилось, потому что вовремя не зашел. Друзья, давайте не будем терять возможности, не будем терять времени, вовремя заходим, вовремя подключаемся. <тающина> Ну что ж, друзья, да, действительно, uh, когда мы приобретаем прибор, нам хочется uh, узнать, как этот прибор uh, может uh, работать. Так вот, у нас как раз-таки uh, демонстрация техники uh, на наших прямых эфиров. Вот, также у нас происходит обучение, в котором вы можете тоже uh, при, принимать участие. Вот. А сейчас э, это демонстрация э, техники для поддержания здоровья позвоночника. Демонстрация. А Итак, дорогие друзья, шаг первый ⁇ это нанесение массажного геля и энергетического бальзама. А и соответственно данная техника она помогает 呃, 呃, имеет да, такой благоприятный эффект при болях в области 呃, поясницы, при болях оседалищных нервов, при искривлении позвоночника Ну и конечно же стандартно, прежде чем мы приступаем к процедуре, нам важно проверить работу прибора, все ли хорошо у нас там работает, и проверить на себе, есть ли у нас тока проводимость. Uh, Итак, сперва uh, мы вот таким вот образом uh, нажимаем на точечки, которые называются То есть so, смотрите, у нас uh, uh, мы работаем двумя руками, uh, но имеется ввиду uh, две руки вот у нас одна с одной, другая с другой, но Проработку у нас идет вот большими пальцами. Обратите внимание, каким образом. То есть здесь э, у нас э, такое незначительное как бы нажатие на эти точки, собственно, проработка этих самых точек цзя Посмотрите, как работает специалист. 啊, и смотрите, когда вот мы обратно возвращались, вы видели, у нас движение вот так вот кверху шли. Почему же у нас вот мы возвращались, вот вы увидите, когда будет месяц июнь возвращаться, почему шли кверху? Здесь, собственно, Идея, вся суть, весь интерес весь заключается в традиционной китайской медицине. По традиционной китайской медицине считается, что движение вверх – это движение, направленное на восполнение, движение вниз, соответственно, это направленное на выведение, то есть очищение организма. И мы сказали, да, что вот здесь у нас где позвоночник это проходит заднеспрединный меридиан Думай. Думай Дума является а, каналом, по которому проходит Янская энергия Ци. Янская Ци. И соответственно, чтобы восполнить это Янская энергия, мы делали то движение. Дальше, теперь мы идем значит по меридиану Мочевого пузыря идем к точкам, которая называется Мин Мэнь, и здесь у нас фиксация, фиксированное воздействие. <связывая> <говор> Для того чтобы нашему клиенту было удобнее, мы чуть-чуть вот поближе пододвинули uh, прибор, чтобы uh, удобнее было uh, человеку было удобнее самостоятельно. Да.定点打的话呢，在一到两分钟。<говор> Итак, чтобы человеку было удобно самостоятельно корректировать интенсивность. Смотрите, здесь у нас фиксация на 1-2 минуты. Две минуты проходят, мы снижаем интенсивность до изначальной, доходим до Баляо и хуанджун Точно так же аналогично две минуты. Проходит, Две минуты прошло, снижаем интенсивность до первоначальной. Потом сводим руки вместе для прекращения группопроводимости и снимаем с тела. Следующее это проработка уже позвоночника и видите какие у нас движения идут уже э, снизу вверх. И вот таким вот образом мы дошли до верха, и затем уже через область плеч, вот обратите внимание, как это делает специалист, мы идем вниз до точек балял. И вот эта техника, она направлена, опять-таки, на восполнение На движения. Но, И когда у нас движение вверх – это восполнение, еще раз повторимся, когда вниз мы что-то прорабатываем, направлено на очищение, а вверх – это восполнение. И, 做的, это... uh, и соответственно эта техника она uh, очень хороша uh, для uh, тех в особенности у кого uh, uh, искривление позвоночника uh, два и 5 дел, здесь мы делаем 8 движений, вот таких вот, как только что показали. Следующее, то, собственно, вот предыдущее, то что мы сказали, там было 8 вот таких вот движений, и следующая техника, она такая очень интересная. По-китайски это звучит как будто бы вот выправление или вправление позвоночника вот это выполняет специалист сейчас прошу заметить да так, такие как бы техники должен выполнять сам специалист и, соответственно, когда вот специалист выполняет вот подобного рода шаг, то он может уже иметь представление, где есть само искривление. То есть, например, там, влево или вправо, и потом... Он может уже корректировать как-то uh, uh, uh, движениями то uh, uh, или, или иное искривление. Но опять-таки это я говорю о специалистах. 不要太用力啊，顺着脊柱往上行就可以了。Но и no, также здесь очень важный момент, что здесь нельзя 呃, использовать 呃, сильное усилие. То есть, 呃, еще раз, да, как бы это очень такой важный пункт. Mm -hmm. То есть, это движение mm -hmm. вот таким вот образом, mm -hmm. мыдун верх, но 呃, без излишеств, скажем так.做完之后，我们还是要梳理。 Uh, дальше uh, следующее это уже uh, проработка тазовой области. Uh, то есть здесь уже у нас крестовая дель и таз. Это Здесь uh, этот шаг очень хороший он uh, помогает, собственно, да, uh, или благоприятно воздействует, если у человека есть боль в седалищном нерве, в тазобедренном суставе, в ногах, если есть боль. Другое от Хантхонда хватает. И, соответственно, если человек вот испытывает, в принципе, дискомфортное ощущение, то эту область, ну, имеется в виду вообще, он испытывает дискомфортное ощущение, то во время массажа можно где-то 2-3 минуты проработать эти места. А, так, смотрите, с одной стороны показали вам, теперь специалисту необходимо перейти на другую сторону, чтобы проработать э, другую э, сторону клиента. Ага. Так, смотрите, обратите внимание, каким образом работает специалист, специально попросила э, немножко отодвинуться, и чтобы вам было получше видно. 梳理完之后呢，我们再一次的定点打腰眼命门穴。呃，и соответственно проработали теперь у нас фиксация точек мин мен.命门腰眼，мин мен и яо янь。这两个穴位呢，主要是针对于腰部疼痛以及腿部浮肿。 и вот это движение, оно помогает опять-таки тем людям, у кого боль в поясничном отделе, у кого боль в ногах, у кого отечность в области ног. И, соответственно, когда проработали здесь, затем мы снижаем интенсивность, снижаем до первоначальной, и дальше идем к следующему шагу. Смотрите, только что была фиксация в течение минуты. Так, поехали, проработка мочевого пузыря, меридиана мочевого пузыря. И, соответственно, для чего нам сейчас необходимо прорабатывать меридиан ночевого пузыря? Для того, чтобы активизировать очищение э, э, нашего организма. И обратите внимание, каким образом мы обратно вот возвращаемся. То есть мы дошли до области поясницы. Дальше смотрите, какой разворот руками. Вот таким вот образом. И ведем обратно кверху. И вот эту вот технику, направленную на очищение, мы можем делать пять раз. Так, и теперь прорабатываем теперь 呃, вот таким вот образом 呃, верхнюю часть спины. И лопатки. лопатки Uh, то есть вы видите, да, как мы прорабатываем, для чего это делать? Для того, чтобы успокоить, скажем так, uh, uh, наше тело, дать ему uh, расслабиться. Вот такие приятные движения выполняем. Okay. 这个手法是比较简单的脊柱保养的专业的话我们后期的话会在线下给大家培训关于脊柱测弯的正骨手法因为现在在这个上面我们是没办法教给大家正骨的一些专业的手法只能给大家体验一些简单的这种调理方法 Итак, дорогие друзья, собственно, после того, когда мы закончили саму процедуру, необходимо нанести энергетический бальзам, не забываем, да, нанести энергетический бальзам, затем наносим пленочку. Вот эта вот техника, которую мы сейчас показали, она, в принципе, считается довольно-таки простой в исполнении. Но опять то, что мы сейчас показали, это было демонстрацией, да, это не обучение, еще раз вам напомню. И как бы более детальные, более детальные техники и уже... Техники более сложные будут в дальнейшем да, демонстрироваться, показываться и, возможно, даже будут на обучении, вот чтобы вам детально показали, каким образом позвоночник вправляется. Но опять-таки, сейчас это была просто демонстрация. 服用我们的三宝口服液和钙谢谢嗯嗯 соответственно нанесли пленочку дальше нанесли бальзам затем пленочку потом можем дать эликсир при драгоценности и кальций 因为我们中医正骨的方法的话他需要去看你的骨骼的走向是左还是右对应的胜利一节再用专业的手法 ,呃 ,呃 Итак, дорогие друзья, uh, смотрите действительно то, что сейчас мы вам продемонстрировали, uh, это было не обучение, это всего лишь была демонстрация техники. Значит, здесь также были вот особые какие-то моменты, много очень деталей, на которых нужно действительно обращать внимание. Поэтому еще раз, это просто для того, чтобы вам показать. Как биоэнергомассажер может работать. В дальнейшем, когда будут организовываться обучения, то ли это будут обучения онлайн, то ли это уже будут офлайн обучения по мере того, когда уже мы сможем вместе с вами встречаться, наши китайские специалисты будут вам показывать эту технику, детально рассказывать, каким же образом можно прорабатывать позвоночника uh, и вот эта вот техника направленная на направление позвоночника и так далее но опять-таки это только на обучение будет показано uh, в дальнейшем а сейчас просто демонстрация Uh -huh. Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами обсудили Uh, собственно, какие же uh, причины uh, возникновения болезненных ощущений, либо болезни, или в принципе проблем со здоровьем могут у нас быть, связаны с самим позвоночником. Мы также обсудили продукцию, которую uh, можно uh, применять в данном случае. Uh, и uh, хотелось бы также сакцентировать ваше внимание, что uh, не забывайте uh, о том, что вот, uh, если есть uh, какие-то места у вас, uh, на теле, где вы испытываете какие-то дискомфортные ощущения, болевые, то бишь там, например, это суставы могут быть или там мышцы, э, можно нанести, э, можно наносить, точнее, энергетический бальзам. Э, вот как мы говорили до этого, да, то есть это утром, днем и э, вечером 体内排读的课程相对应的话给大家搭配对应的科学套餐 также, дорогие друзья, хотелось бы сказать, что вот сейчас наш прямой эфир будет подходить к концу, но на этом, в принципе, наш прямой эфир не заканчивается. И буквально в следующем прямом эфире мы с вами познакомимся уже с новой темой. Тема направленная на детоксикацию, на очищение, поэтому ждите объявления о следующем эфире. Также мы поговорим о продукции, которую можно будет применять. И, ну что ж, дорогие друзья, здесь мы будем подходить уже к концу. Спасибо большое за, за то, что были с нами. Спасибо за это время, которое вы с нами провели. Желаем каждому из вас крепкого здоровья. Всем спасибо большое. До свидания, дорогие друзья. Всем отличного настроения и хорошего дня.